Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Чаёк ТВ. В данном ролике мы поговорим о топе трех мифов о Монкас. Ролик получился максимально интересным, поэтому я попрошу тебя лайк авансом. И давайте наберем под этим роликом... 1200 лайков. Также, если ты знаешь какой-то крутой миф о игре Among Us, то тогда напиши его, пожалуйста, в комментарии. Все комментарии я читаю. Ну а теперь приступаем к мифам. Первый миф о том, что все игроки работают на научно-исследовательскую компанию мира. Эта компания была основана для углубленного изучения космоса, и ей принадлежат все скилды и шаттлы вместе с космодромами. Штаб-квартира мира, вторая карта в игре. Находится на небоскребе высоко в атмосфере Земли, и воздух там либо заряжен сильно, либо его вообще там нет. И из-за чего там был и установлен центр О2, саботаж которого так важно устранять. Компания также упоминается и в других картах. Во время загрузки данных надпись под папкой в которую мы переносим данные, написано как штаб-квартира. Еще можно увидеть оригинальный логотип мира во второй карте. Он обозначен как член экипажа, над которым светит солнце с надписью мира. А теперь давайте поговорим о втором мифе. Второй миф Among Us это то, что он якобы убивает. Да, это очень важно, это очень надоело уже, однако в это верят люди. Началось все с того, что в родительских группы WhatsApp стали распространять сообщения о том, что якобы Among Us убивает. Все сообщения, которые рассылались, они были абсолютно одинаковы. Однако, когда родители узнали об этом, им вообще было плевать то, что все сообщения одинаковые, и они в это все поверили. Весь миф пошел из Казахстана, то что в якобы 34 4 школе повешалась девочка из-за игры Among Us. Ой, извините, из-за игры Among Us, которая ходилка-бродилка. Также ходят слухи о том, что якобы в Казахстане нельзя играть в игру Among Us. Я как-то упоминал в одной из постоянных рубрик на моем канале, можно ли играть в Амонкас в Казахстане. На что казахи мне ответили, то что да, можно. Но проблема данного мифа в том, что мы-то в это не верим, и для нас это просто какая-то шутка. Однако родители верят в то, что Амонкас убивает. И даже скачивают игру Амонкас для того, чтобы оставить в ней отзыв, что якобы игра наносит вред. Однако данный миф принес еще игре забавное название ходилка-бродилка. А теперь переходим к третьему мифу. Третий миф Монкас касается третьей карты, которая называется полюс. Полюс это отдельная планета, которую хотят озеленить. Для чего и отправили космонавтов для изучения данной планеты? О том, что хотят озеленить полюс, говорит то дерево, которое находится в О2 за которым очень тщательно следят. Его жизненные показатели отправляют в штаб-квартиру. Но в озеленении мешают три факта. Первый факт это то, что на карте очень токсичен воздух. Второй факт это то, что на карте перепады температуры. Ну а третий это то, что среди экипажа есть предатель. Ну а на этом первая серия про мифы Among Us подошла к концу. Пожалуйста напиши в комментарии, понравился ли тебе данный выпуск, и если понравился, то тогда обязательно ставь лайк, потому что по лайкам я пойму. Также если ты знаешь миф про Монкас, то тогда напиши его, пожалуйста, в комментарии. Твой комментарий я точно замечу, так как я читаю все комментарии. Ну а если ты досмотрел до этого момента, то тогда напиши в комментарии хэштег Алмаз. Ты был на канале Чайок ТВ. Подписывайся, если ты не подписан, потому что 80% людей смотрят мой канал без подписки. На этом все. Всем пока-пока.